Всем привет, дорогие подписчики и просто зрители канала, с вами я Тимка, будем. это у нас четвертая 3... серия. Это у нас четвертая серия по прохождению Койка 4. И да, ребятки, это четвртая серия. Сегодня будет несколько миссий пройдем. Надеюсь, вам понравится. А мы поехали. Операция Я не думаю, что это операция наступление, Но. <связываю> Нахрен вступление. Какое место наступление? Так, ребячки, перед тем, как мы начнём, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать на мой видеоролик. И. Я ещ, ребячки, в ссылочку на свой телеграм оставлю. Вот реально, ребятчики, я еще в Телеграме, тьфу ты, господи, в Ютубчике, там, в комментариях, там, оставлю свою ссылочку на свой Телеграм-канал. Шоп. Ну, вдруг что-нибудь случится, ребятщики, да. Ну, там важное новое, себя, там, когда-нибудь трек выйдет какой-нибудь, или что-то такое, видео когда-нибудь выйдет новое. Все будет, ребятщики, сообщаться там. Каброл, Киев, Сейчас смотри, корабль. Пройдите в камеру для дезинфекции. Ничего себе! Да, Непрошенник. Броня не выдерживает прямого попадания. Вот так. Ага. Чуть левее. Назад. Назад. Начальник смены Хамон. Так, Миней приятель, пора убивать пустые. на тебе заразу. Начинаю подачу трихлорита и септозина. Камера заполнена. Так. Ну давай, давай на меня заложим. Будем, буду очень рад. Продухка камеры. Дезинфекция завершена. Бригада сварщиков, пройдите вооружение. выходи. Так, ребятчики, все пошли на инструктаж. Да. Пару строгов прихлопнули. А так все тихо, как на кладбище. Надеюсь, так и дальше пойдет. Рядовой Марк Лоренци. Пройдите в медицинский отсек. Видела, да. в механики готовят да. 4 грузовика. Да. И что это значит? Я же предупреждал. Да. судя по количеству судя по машин, Еще бы. На этом корабле мой дедушка служил. Это заметно. Ладно, подлатаем старичка. Ой. Шорт. Значит, Макрон убит. Тому, кто его прикончил, нужно дать медали несколько лет отпуска. Эй, вы Мэтью Кейн, да? Да ну! Я видел, как вас привезли с орбитальной станции Армстронг. У вас все лицо было искорёжено. Только что сообщили, нас отправляют на огневой рубеж. Похоже, начинается масштабное наступление. Готовят... Этот боец считался погибшим, не Экзоскелет из армированного требиния. Ерунда. Эти пилы разрезают броню наших солдат. Значит, Значит мы его запотели вверх. Извини, я занят. Лейтенант, босс, нет, Лейтенант не здесь. пройдите в а, восьмой он зал он для мистиктажа. Барсук. Лейтенант Пирс уверял меня, Барсук. Помните, что случилось Его тоже считали мертвым. Разумеется. Капрал, я занят. Миллион. Зато у НП-6 и НП-7 есть компенсаторы. Я знаю, но ты почитай инструкции. У СК-1000 есть еще и... Кейн, остальные бойцы вашего отряда уже на месте. Проходите. Полковник. Это полковники здесь, я не знал. А, Кейн, Кейн вернул. Ты чего? Кейн нормальный парень. Садитесь. Отряд носорог. Все, что вы сейчас услышите, совершенно секретно. Обсуждать эту информацию с кем-либо запрещено. Гибель Макрона. Оказалось для нас очень своевременно. Мы собираемся развить наступление. Для этого мы спланировали следующую операцию. Лейтенант Вос, вам слово. Разведка выяснила, что у Строгов есть глобальная система связи — Нексус. Через него командиры передают приказы бойцам. Нексус координирует силы Строгов и поэтому является их ахиллесовой пятой. Джентльмены, мы собираемся атаковать центр связи с Нексусом. Наш отряд должен доставить электромагнитную бомбу на нижний этаж здания. Как только мы окажемся на месте, мы взорвем бомбу. Электромагнитный импульс уничтожит устройство под названием Тетраузел. Войска строго потеряют связь с командованием. Чтобы гарантировать успешный исход операции, к месту назначения отправятся еще три таких же конвоя. Их позывные «Война», «Голод» и «Чума». Значит, мы смерть. Да, мы смерть. Вопросы есть? Конвой скоро отправляется. Позаботьтесь о своем снаряжении. Разойтись! Вот такой рядовой да, марш Пройдите в медицинский отсек 3. Кейн, поздравляю! Сегодня ты плечом к плечу сражался с отрядом носорог и выжил. И вот этот биду одной рукой держит раненого на плече, другой стреляет из автомата и при этом еще приказы выкрикивает. В каком он был отряде? Не помню. Они охраняли какой-то дико важный компьютер. Эй, солдат! Спасибо. Держи! Это увеличенный магазин для автомата. Ганибал, мне нужна помощь. Кто вы? У меня нет сигнала от вашего медчипа. Кабрал Томас Сальвас. Мой чип поврежден. Но он должен быть рядом с сердцем. Я знаю. Капрел Кейл, вокруг... вас ждет конвой. Пускайте. Полковнику нужно, чтобы все работало к 13.00. Но, сэр, мне еще Вся нужно. Вся настроить... техника для отряда Бизон должна быть на ходу. Представляешь, через 4 часа. мы участвуем в операции, которая переломит ход войны. Мы спасем человечество. Ну пошли, мы надирать всем жу. О, мы будем надирать им шоколадный. Откроем, будем открываться шоколадный глаз. Это не год ребяточки, мы сегодня, как сказать, пройдем немножечко, вот реально, нормально так пройдём. Поехали. Гейн, это ВОЗ. Поезжай с Капралом Спенсером. Он уже в грузовике. Когда доберешься до конвоя смерть, найди сержанта Бидуэла. ВОЗ, конец связи. Иди туда, скорее! Тебя уже заждались! Хорошо, хорошо. Штаб, это конвой Война! Штаб на связи. Где вы? Свяжемся к первому контрольному пункту! Штаб, это Орел-8. Совершаю облет местности. Пока все чистое. Давай соревновательщики, мы с вами. Он вот, сказал, ты едешь с нами. Давай, готово, Тойл. Заводи и поехали. Вас понял? Поехали! Интересно, глубоко мы заберемся в пилстрогов? Не знаю. Надеюсь, дорогу у этих гадов не придется спрашивать. Ну да, да. Говорят, вы еще и не в таких мясорубках бывали, а? Мне рассказывали, как носороги сражались в Далласе во время вторжения. Еду, еду. Это шокоход 4 из отряда Бизон. Продолжаю патрулирование. Еду, куда мы едем? Как интересно? А, куда мы едем? Да, да, да, на машине, да. Он заходит на второй круг. Не могу захватить цель. Ничего, Сейчас мы его поймаем. Успеть бы убраться от этой бомбы. Чего же ты боишься? Она же электронная. Нам-то она не повредит, Поторопись. но вся Поторопись, сержант электронная... не любит ждать. Ну что, Кейн, готов спасти человечество? Не каждый день выпадает такой шанс, а? Ганнибал, это конвой смерть, как слышите? Так точно, конвой смерть. Переключаюсь на частоту 5, 1, 2... Почему так долго? Вос тебя уже ждет. Прыгай на тот грузовик, тебя отвезу. Гейн, надеюсь, ты хорошо стреляешь. У нас впереди горячая точка. Гейн, это Вос. Разведка докладывает, что в вашем районе находится отряд строгов. Будь на Он Может быть за ворушка. Ребята, что я? Доложите обстановку. Докладываю. Все в порядке. Движемся к цели. Докладываю. А у нас. Конец связи. Я докладываю. У нас все хорошо. Черт, это десантируемые пулеметы. Разведка нас предупреждала. Их сбрасывают с низкой орбиты. Роуз, нужно обезвредить мины. Давай скорей. Уже я иду. Гейн, защищай руотса. С минами это с... с этими минами. Самый, сам. Почти, ребята, я говорю, это трэш. Дага трэшанина, я не знаю. С этими Спокойно, Кейн мне в обиду не Стаб, это конвой война. Да. Нас атакует пехотный отряд строго. У вас понял война. Давай. Вызываю поддержку с воздуха. Конвой война, это Орел 9. Но лучше найти укрытие. Сейчас здесь будет жарко. Ого! Отличный выстрел, Орел-9! Ну что вы, что вы? Штаб! Это конвой-война! Продолжает движение! День. Пулеметы строгов защищают периметр станя. Ты должен их обезвредить. Ребята, трэш. Блин, почему я не сохранился? Блин, это жопа, ребята, я не знаю, это проходить. Меня еще не стреляли. Ребят, да, что-то нереально не войти. Не войти что реально нереально войти Это конвой война! Нас атакует пихожный отряд строга! Вас вот, понял война! Выживаю поддержку с воздуха! Конвой война, это Орел-9! Вам лучше найти укрытие! Сейчас здесь будет жарко! Что вы, что вы? Стоп! Это конвой война! Продолжает движение! Гейн, это ВОЗ! Пулеметы строгов защищают периметр здания. Okay, Ты guys. должен их обезвредить. Давайте. Давайте, ребята, поедем. А, это все. and you know Увидимся там. Вот, конец связи. Ребяч, последняя миссия. Просто, ребяточки, Надеюсь, вам понравилась эта серия. Надеюсь, я надеюсь, ребячка, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки. Лайчки, правильно, лайки, лайки, не лайки, а лайчки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, разные колокольчики ставьте там, что там у вас на экране. Красная кнопочка подписаться, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.